Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как включить показ расширения файлов в Windows 11. На рабочем столе у нас есть картинка и текстовый документ. Вот, видите тест и доклад. Как включить расширение файлов, чтобы у нас отображалось. Открываем проводник. Здесь есть сверху просмотреть. Нажимаем просмотреть. Выбираем показать. И включаем расширение имен файлов как вы видите у нас ставил картинка test.bmp доклад txt нажимаем посмотреть, показать и снимаем галочку и у нас все исчезает и второй способ включить показ расширения файлов это через параметры проводника можем зайти через панель управления вот здесь есть параметры проводника либо открыть проводник щелкнуть три точки выбрать параметры далее переходим в вид прокручиваем вниз и здесь есть скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов снимаем эту галочку применить ОК смотрим и у нас также появились расширения Файлов. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забываем писать комментарии. До скорой встречи, всем пока!